Привет, YouTube-чани! Получил ссылочку такую вот. для приготовления сладкой ваты. Такое вот название. ZVM-3199 самое вот, разобрал посылочку мы обнаружили две колбочки. и устройство куда насыпать собственно сахар который вращается устанавливается оно в паз вот так вот такого плана и две кобочки Ну и, собственно, еще сама инструкция по эксплуатации. Если что непонятно, можно будет ознакомиться. Также в комплект входят палочки такие, на которых мы будем накручивать сладкую вату. Теперь включаем, прогреваем. А потом будем насыпать сахар, чтобы он уже расплавился. Так, остановили, прогрели. Теперь вот сюда насыпем Сахарку Включаем. и потихоньку появляется первая паутинка. Так собираем. вспомнить детство побалуйтесь сладкой вот с одного раза получается это вот так вот такой курс сладкой ваты приятно вообще приятно вот после Энного количества произведенного немножко тут есть сахарок, вот остался. От центробежной силы сюда выбрасывают сахарок. Ну и тут вот видно как плавился сахар. Все это дело мы помоем сейчас. Ну а теперь немного о мощности. Вот такое вот название. И стоит это чудо обходится 400 ватт вот такие дела море удовольствие. всем до свидания жду ваших комментариев